В голубом поне диск проплывает желтый, А на зеленом море бурно цветет сирень, А в облаках серых матово светит солнце, Чтобы закатом красный этот закончить день. Ночью. Только луной холодной высечен мира теней, А без луны и мраком Эдь земля покрыта, лишь фиолетовый контур размывает рассвет. Ты и восток, роза Все обретает му. Новые очертания Высветит новый день Красный, зеленый, синий Желтый, оранжевый, белый Серпия, охра, моренко, Только не черный